Привет, студент! Ты — это то, что ты смотришь, поэтому отложи свои дела на потом и устраивайся поудобнее. Команда «Универньюз» и я, Дарья Миронова, собрали для тебя только лучшие новости. Смотри сегодня! Russian PR Week. День первый. КФУ прошел первый день Всероссийского форума общественных коммуникаций. Короли ринга. Студенты татарстанских вузов выявили сильнейших соревнованиях по боксу. Прокачаться по теме рекламы, пиара и медиа ты можешь на форуме Russian PR Week. Уже прошел первый день. Что ты пропустил и что еще можешь нагнать за три дня? Смотри прямо сейчас. Корреспондент Анастасия Иванова расскажет, каким был ее первый день на форуме.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 Для меня пиар – это возможность, Да, во-первых, для меня это профессия, важно сначала того, извиняюсь, переписать можно будет? Да. Пиар для меня – это профессия, это возможность реализовать свое будущее. Например, вот при пиар – это уже, так скажем, ну, такой способ, э, как сказать? способ чего? Ну, показываем, например, уже не только продукт, можно пропиарить человека. Вот. Да, про пи про пиар меня давай Так, ну вот прекрасный у нас корреспондент <соценно> Смотрите, как она шикарно оделась сегодня Участник или организатор? Участник да. Зачем ты здесь? А, ну, я приехала, мол, без ну да, давайте переснимем Второй дубль Еще раз вопрос, может, я... Давай Сниму. еще раз, какой вопрос был? Зачем ты сюда приехала? Я сюда зачем? Я здесь. Дубль третий. Я приехала сюда для того, чтобы повысить свои знания и чтобы познакомиться с новыми людьми и чтобы просто повеселиться. А сама есть что вентиляция КФУ. И благодаря этому, благодаря таким форумам, мы можем между собой сотрудничать в разные университеты. Ну, главное, и, знакомство. И ну, главное, конечно, знакомство. Да. Были знакомы, Настя. Или мира? Универ, смотри. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз. Мир меняется и развивается. А с ним и наш университет. Кстати, скажу по секрету, вполне вероятно, студентов-геологов будет ожидать что-то новенькое в процессе их обучения, потому что их научная деятельность заинтересовала больших специалистов. Кто посетил Казанский федеральный, смотри в нашем следующем сюжете. 14 апреля КФУ посетила делегация представителей Тюменского нефтяного научного центра. Данная компания уже имеет результативное сотрудничество со многими крупными вузами России. И теперь внимание привлек Казанский университет. Знакомство с КФУ представители компании начали с музея истории, а после отправились в лабораторию Института физики и Института геологии и нефтегазовых технологий. Гости университета не скрыли, что КФУ оставил прекрасное впечатление и полностью оправдал свою высокую репутацию. И, конечно же, с ним хочется сотрудничать и дарить студентам большие возможности. По результатам визита будет составлен протокол взаимодействия, да, какого-то сотрудничества о намерениях. Я думаю, что мы по этому протоколу будем работать и будем сотрудничать. А сейчас самые интересные, яркие неожиданные новости в нашей постоянной рубрике веб News.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 Согласно традиции, при подготовке надо выпить это в 4 глотка. Большее число является признаком нерешительности. Назовите это одним словом. Если вы ответили сакэ и точно знаете, что речь идет о подготовке к японскому обряду харакири, а цифра 4 ассоциируется в этой культуре со смертью, то, возможно, вам пора подаваться в знатоки что где когда. Турнир по этой игре прошел в рамках интеллектуальной весны КФУ. Подробнее расскажет Диана Авакян. Популярная интеллектуальная игра «Что, где, когда» уже более 40 лет собирает любителей головоломок и сложных вопросов. Особенно полюбившиеся студентам игра ежегодно входит в программу интеллектуальной весны КФУ. В этом году турнир собрал рекордное количество заявок. Малый зал «Оникса» еле вмещал в себя более 400 студентов. Стоит отметить, что среди участников были как новички, так и профессиональные знатоки. Я давно участвую в интеллектуальных играх. Мы с командой выигрывали чемпионат России и из остатков команды собрали команду здесь, в Казани, и неоднократно уже занимали призовые места во многих конкурсах. Для меня это хобби, но в то же время это способ мышления, это некоторые практические навыки, которые помогают где-то в жизни. Игра проходила в три этапа. Нам же удалось оказаться в самом разгаре интеллектуальной битвы. Интересно отметить, что прошедшие годы ничуть не поменяли формат игры. Однако содержание вопросов, несомненно, начинает отражать современность. К примеру, в униксе предметами бурного обсуждения знатоков стали сериалы, игры и комиксы. Но до сих пор от участников требуется не столько эрудированность, сколько логические размышления и неординарный подход серии комиксов, посвященной событиям, происходящим после гибели Капитана Америки, действующими лицами являются скептически настроенные Росомаха, Халк, миллионер Тони Старк, скорбящие друзья Капитана Америки и тот, кто в конечном счете его заменит. Напишите название любого из выпусков этой серии. Как вы знаете, совсем не обязательно быть гиком, чтобы правильно ответить на этот вопрос. Кажется, ответ и так лежит на поверхности. Ведь всего-то надо было назвать пять слов, символизирующих стадии принятия смерти. Скептические настроены Росомаха это отрицание, яростный Халк это гнев, богатый Тони Старк это торг. Скорбящие друзья это депрессия. И зимний солдат, принимающий пост капитана, это принятие. Принять участие в игре что где, когда студенты КФУ могут не только в рамках интеллектуальной весны. В каждом институте вуза действуют свои клубы, куда может записаться любой желающий. Диана Авакян, Руслан Урозаев, Универньюз. Какой университет Татарстана самый спортивный, а его студенты самые сильные, быстрые и ловкие? Ответ на эти вопросы мы с вами получим уже совсем скоро. Спартакиада вузов РТ выходит на финишную прямую. Одним из последних шанс пополнить копилку своих альма-матер получили боксеры. Кому удалось покорить ринг, расскажет Александр Александров.